I think the girls with their nails Всем здорова, ребят! Ну что, я добрался до аккаунта победителя, и у нас аккаунт Семена, и сегодня мы угадал количество карт, здесь выполнил все условия на русском сервере аккаунт ну там с конца был донатный то есть у него реально нету дофигище героев я говорил я буду смотреть по героям которого героя можно собирать и сегодня в принципе как раз неплохо ну вот вольт зефир механоид я вам говорил какой герой самый востребованный в итоге мы решили точнее я решил сегодня у него забрать вот такие вот плюшки 6 мешков понятно нам этого скорее всего не хватит но здесь вторые мешки возможно еще доберем и плюс помимо этого также сегодня есть накопление и как по мне офигенное накопление ну, по сути это все забирается за один пак Чик, вот такие вот плюхи еще, сундуки, скины, довольно-таки неплохо, я считаю, для начинающего аккаунта. Самое основное это вот это вот а, сундучки. Так, суки, поехали, сейчас это все добро пооткрываем с вами. И... Посмотрим, что в итоге у нас получится. Куча скинов, как видите, получили. Ну, вот пятый для книжечек самый топчик. 400. Нормально книг получили. Тысячу книг. А, так, тут у нас падают насмотра. СО, в принципе, смотрите, как СО падает офигенно. Ну, по расходникам это самая выгодная тема на сегодня. Так, отлично. Грубая сила. Карточка еще даже есть. Еще сейчас карт натащим. Но расходников реально для прокачки одного героя хватает вполне. Так, Фрэнк. Фрэнк Хрон, Малышник, Всадник. И... Заклинательница. Ну, посмотрим, что у него тут. есть малышник однозначно есть арт есть ну, я даже догадываюсь откуда с какой акции так отлично хорошо дуэлянта кстати странно нету с этим разобрались поехали дальше а дальше у нас кстати давайте акции чекнем что там на русском сервере авиар фонтан как обычно, нифига толкового нету. Сфера дракона. Божество, ну, в принципе. пыльная Матрона. Ну, их дешевле купить, наверное, нежели в этих акциях собирать. Да, на русском, как обычно, все печально в среду. Рулетка удача. вообще без попыток рубашка вверх единственное что на русском мне нравится это сокровищница в последнее время у гемасики 150 гемов а в последнее время герои падают интересные так открыть сундук еще какая-то акция 300 самоцветов но тоже смотрю есть возможность Тут у самики хорошо поднимаются. 1500, нифига себе. 300. Нормально самого отсюда подняли, кстати. Вот так вот. 2250. Странно, что они сюда падают, а не на этот. Так, поехали дальше. По обликам фрейка новый облик хрон новый облик анубис новый облик отлично зефир у него был собран оккультист тоже собран так а ну-ка давайте посмотрим по расходникам что у нас получилось 90 к кулаков неплохо это неплохо скины сейчас еще чекнем скины на здание Добили здания все остальные, все есть такс, сумочки нормально, и коробки есть, и такие коробочки есть. питомцы кстати супер по но у него тут расходников супер по маловато ну что поехали будем открывать по чуть-чуть 10 15 10 ну по минималке вообще дают 20 20 вообще по минималке 100 нам не дала даже так а у него должны быть еще осколки сейчас посмотрим что у него делается я завтыкал смотрел Итого мы получили, у нас сейчас 130, я не знаю, сколько, где-то, наверное, 50, по-моему, или 60 у него было. Ну, по сути, фигню получил, я, честно скажу. Хотя 6 сумок в основном падает за 10. Поехали дальше. Поехали дальше грабить. Ну, Зефир на сегодня, как по мне, самый востребованный герой. Со всех, что есть в игре. самые нужные. ну конечно накопление на русском сервере такое себе плюс 35 так и того у нас получилось 165 осколков ну все в принципе я думаю надеюсь следующий наш заходик будет уже окончательным все равно я думал что со вторых сумок реально больше. Может надо было просто все вместе открывать. Ну хотя в принципе 10-12 сумок уходит на вторых в среднем. Чтобы получить. Ну плюс у него еще были осколки. А, такс. Ну какое не установлено. Куда ты заходишь? Да блин. Ну вот это пипец. Заходит весь нам, праздник портит. Плюс 35. <смех> жесть. Вот просто жесть. Ровно тютелька в тютельку. Ну что, поздравляю. Зефир на аккаунте есть. Ну это, в принципе, самый такой нужный, востребованный герой. Открыть. Окей. Такс, отлично, отличненько. Кстати, гильдия находится гильдия Феникс, кто играет, вступайте, Бага проходите обязательно, иначе кик. А, такс, такс, такс, такс, такс, такс. Поехали сюда, посмотрим, что у него тут делается. Ой, хорош. Ну, герои есть. Водушки, правда, зачем качать было, я не знаю. но в основном смотрю герои хорошие. Так, Талант Можно в принципе Но ну, этот вальс До одного места Честно говоря Сюда надо огненку Однозначно ставить Вальс вообще бессмысленный, как по мне, в плане комета. Можно, кстати, комету потестировать. Ничего себе. Нормально выпал. Ну, теперь у него скины есть, поэтому... Еще многим героям, кстати, та же самая Фрея. Сразу пактик зарядим. На домах. Он уже дальше сам. Ничего себе, пакты на русском начале падать. Дальше уже сам будет разбираться. В принципе, все вот так вот, ребятушки. Не все так просто, как казалось. Но я думаю, этот герой самый нужный, востребованный. Он реально того стоит. А Это у него с водушкой на Дев стоят герой ну бартона даф, ну вообще бессмысленно как по мне ставить он никакого толку в себе не несет где там где там его новое детище и просто в принципе я не знаю что он скины не прокачивает Кагашек-то хватает. Слизней есть дофигища. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Еще плюс один зефир на русском сервере. Всем удачи. Всем пока.